Всем приветик, смысл карточек. Источник любви. Вам нужен источник любви. Возможно, вы недополучили любовь, и вам необходима любовь. Вы хотите, чтобы вас любили. Начните любить себя. Посмотрите на себя. В свой внутренний мир загляните. В свою душу полюбите себя. Также и вас могут полюбить. Любите окружающих, любите животных, птиц, людей, природу. Абсолютно, что вас окружает, любите. И также вы можете понимать, но ну, не, не прямо вот сейчас, а со временем начнете понимать, что вы сами являетесь источником любви. Всем пока.